Всем добрый вечер! Я нахожусь сейчас в ресторане «Апраксин» в городе Воронеж на улице Пятницкого. Наша компания сегодня отмечает свой 15-й день рождения. И через две недели я буду отмечать свои 15 лет в этой компании. Ну и, естественно, на наступление нашего Нового года, окончание трудового года хотя еще не все закончилось еще завтра две сделки ребята даша антон вся служба заботы вся команда спасибо вам огромное за те силы которые вы в нас вложили потому что ну что греха таить люди далекие от техники от компьютерных технологий Пришли на этот курс, и у нас у всех получилось, благодаря вам, благодаря Дашиным скриптам, благодаря разъяснениям Антона, настолько подробным, настолько грамотно смонтированным видео, ну, я не знаю, но тут нужно совсем, наверное, быть... Даже, наверное, трехлетний ребенок, и тот бы разобрался во всем этом. Поэтому спасибо вам большое. Заявки с сайта идут. Я сделала два сайта, я их поддерживаю в рабочем состоянии, я меняю объекты. Мои коллеги получают от меня заявки, потому что сама не успела обрабатывать. У нас в среднем вот в декабре проходило от 3 до восьми сделок в день. Это, конечно, нагрузка очень большая, поэтому, уж простите, задержалась немножечко с отзывом, хотя в душе я вам очень и очень признательна и очень благодарна. Спасибо вам большое. С наступающим вас Новым годом. Я желаю вам творческих побед, успехов, побольше вам благодарных учеников. Мы очень вам признательны. И не только за то, что вы нам дали, а уже за то, еще за то, что вы нас объединили. Мы с выпускниками, сокурсниками, мы общаемся, делимся какими-то лайфхаками, какими-то своими успехами. Мы всем этим делимся друг с другом, и это очень ценно и очень важно. Опыт работы в разных городах, конечно же, несет вот он разный клиенты в принципе везде одинаковые но то что люди используют давно в Краснодаре в горячем ключе в Пензе в Туле в Москве в Питере каждый может внести чуточку своего чуть-чуть своего то, что мы не использовали, например, в Воронеже мы некоторых моментов не использовали, и я взяла это на вооружение. Поэтому спасибо вам огромное, ребята, всех нас с наступающим Новым годом, успехов творческих, благодарных клиентов. Всем нам с вами всего самого-самого-самого-самого хорошего. Я очень рада и счастлива, что... Я попала в эту команду. Спасибо!